Привет всем, и это 12 выпуск. Я так долго не снимал видео про, про вот этот аккаунт, что просто соскучился. Я думаю, вы тоже соскучились, и сейчас вы посмотрите. Так, смотрите, чего у нас еще нет, не хватает дофола. Золотой шахта, нужно Так, заборчик тут один спрятался. Действительно, его не видно. Так, забор вроде на фуле. Мартиру, может... Нет, мартиру нельзя. Пушки можно? Так, пушки обе 4. Вот, лаборатория у нас есть. Лаборатория. Я исследовал варваров до второго уровня. Видите, они красивые такие. Теперь можно лучниц и... или гоблинов. Я хочу, чтобы вы проголосовали и записали в комментариях. Что вам больше хочется? Лучниц прокачать или гоблина? Так, казарма у нас тоже на фуле. У вас хранилище. У Это тоже максимальный левел шестой. Так, стоп, а где второе эликсиро-хранилище? Черт, а где оно? Ой, какое бойское по привычке. Так, оно есть. А, вот он спрятался смотрите мы еще можем собрать еще 25 кристаллов можем собрать интересно ой мы в лиге в лиге внимание наша лига нашей лиги нету так я кстати из клана вышел сейчас войду снова черт но почему ладно войду в следующей серии как-нибудь а сейчас, что мы будем делать сейчас? Может, я сейчас исследую? Не, я хочу вам показать фаворит второго уровня. Давайте на кого-нибудь нападем. Так, я уже забыл, какие базы для меня легкие и сложные. Давно не играл. Мне там аккаунт. Сейчас попробуем. Ого, сколько ресурсов. Я не против варварами второго уровня сюда напасть. Их мортира с третьего раза в Так, смотрите. Эти гоблины сюда. Я, кстати, со звуком теперь играла. Вы видели, они мортиры снесли? И гигантов. Все варвары такие сильные стали. Не заметили О, остались три оборонительных здания. Думаю, я их сейчас быстренько. Так, два оборонительных здания. О, ну, черт. Остались одни гиганты. Ну конечно же, мы снесем эти оборонительные здания. Но вот уложиться во время. Надо еще постараться. Интересно, у него третий или четвертое хак? Я просто не разбираюсь в таких мелких до 5 они у меня все на одно лицо от шестая тут уже эти просто ну ладно давайте хотя бы что уничтожьте а то что представляю если я не получу ни одной звезды я буду в шоке огромная у него много забора наверное это 5 или 4 на треке вряд ли наверное 5 все-таки Сначала я думал, что четвертый, пока не посмотрю, сколько у него действительно заболев. Блин, успейте. Ресурсов зато уже на фуле. Нет, я все-таки думаю, что лучше потратить это эликсир на улучшение. Давайте сейчас чуть-чуть промотать, да, чтобы вам не было скучно. Две звезды у нас есть. Можно угляните. Ну уже не важно, потому что у нас уже все ресурсы на Можно только ради трофея. Ну, они тут все, конечно, не уничтожат, они медленные, жирные толстяки. А кем они еще могут быть? Они ж только против обор обороны. Да кто не хирал полностью ресурсы. Я подумал, все-таки можно сначала лучниц, потом гоблинов. Пойду по порядку. А да, так все ресурсы потеряли просто. Вот у нас 80 эксира. Можно еще собрать. собрал. Смотрите, варвары подорожали. Нет, варвары нам тоже Надо подумать, с кем их чередовать. Давайте 5 гоблинов, 5 варваров. Кстати, когда мы отсюда достаем... Ну вот, я сначала думал, что возвращается половина цены, и боялся лишний раз туда запихивать. Потом понял, что возвращается целая цена. Ой. Вот, смотрите, один варвар 40. 40. И возвращается тоже 40. Так что ничего страшного, если вы лишний раз нажали туда. Ну и не, не так, как хотели. Можно им мстить. Так. Сейчас посмотрим, если они сильные, то не будем мстить. Раз, два, три, четыре. Нет, слабенькие, в принципе. Почему бы и не отомстить? Так. Блин. Что у нас кристаллов много? Еще тут это. Сундук ящик с кристаллами. Вот и у нас теперь бронзовая 2 Смотрите. Я в самом начале. Можно, кстати, приглашать. А, я, наверное, нету. Я не знаю, почему вы меня себе приглашали. Тут никого нельзя приглашать а у меня же самом ну, <laughs> я забыл Ой, так бы я не прочь в тени да нет из какого-то 500 у меня в плане <свят> среднем 1200 <свят> делать ничего блин я все испорчу были 1100 ладно не важно. Ну вот такая, вот, в принципе, игра. <смех> такая игра. Скоро звездный бонус, так что у нас там... 40 тысяч. Ну, это почти фу, Для хранилища. Может, ну, может, до четвертой докачаться. Ой-ой-ой, ничего не делать. Ладно, неважно. Блин, ничего нельзя уже. За золото, что-нибудь. Со золота ничего не получается. Башня ручница. Ну даже она-то была. Здесь все построено. Это почти фул. Вот только вот эти хранилища и их шахты. И все, Больше ничего не было. Ничего, все на фуле. Так что вот как. Ну в принципе. А за эликсию что еще? Так, это не то. Вот эти не надо. Как я понял? Что не целых А вот этот не надо. 10 тысяч эликсий. А ч рядом с этого шница? на золото. Блин, все равно строительное. Короче, я сейчас золотую шахту вылучу и присоединюсь к вам. Короче, у меня тут уже все переполнено, и я дождался, пока золотая шахта Но тут заканчивается. Смотрите. Какая-то ерунда. Честно, пишу правду. Кто вот. он врет? И на 16. Ах, я хотела? Ой-ой-ой, да я Общем, сейчас я еще не пришел я ночью, хотел. Ладно, зато у нас новый уровень Блин, я хотел собрать хотел вот, вот. <сёк> все задум ладно на этом я с вами прощаюсь <сёк> ладно пока